Добрый день, я Светлана Амельян, автор сайта Испа Вязания. Сегодня мы представляем наши новые изделия. Это подушка 8 марта. Саму подушку вы можете связать и на машине, и руками. Самое главное здесь декор. Именно о декоре большая часть нашего урока. Итак. Прежде чем мы с вами будем вывязывать листики тюльпана, делается расчет петельной пробы. То есть я вяжу образец, зная сколько вот в, этом, в этой ткани петель и рядов высчитываю сколько у меня петелек и рядочков в одном сантиметре то есть количество петель которые у меня провязаны делю на количество полученных сантиметров узнаю сколько у меня петель в одном сантиметре то же самое делаю с рядами после того как я выяснила сколько у меня петелек и рядочков в одном сантиметре я смотрю на мой тюльпан листик э, лепесточек тюльпана у нас по, по задумке 6 сантиметров в высоту, 5 сантиметров в ширину. По моему расчету получается 5 сантиметров в ширину. Это 12 петель, то есть 12 игл и высоту 24 ряда. Я беру цветную ниточку, привожу каретку и делаю набор лепесточка любым удобным мне способом. Я это буду делать обвитием. Обвиваю все 12 игл вы это делаете тем способом который знаете который вам наиболее удобен здесь это не не принципиально совершенно и просто вывязываю прямоугольник 24 ряда закрепку обязательно чтобы не не расползался край 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4. Все, прямоугольник. 5 в ширину, 6 в длину. Закрываю удобным мне способом. Любым способом, который мне нравится. Я буду закрывать косичкой. Самое главное, не перетянуть верхний край. Край не должен быть затянут, иначе у меня листик. Лепесточек не ляжет красиво, он будет стянут. Вместо того, чтобы быть рельефным, он будет стянутый. Делаю свободные петли. Вытягиваю их на одну длину, все петли одной длины. Ориентируюсь на соседнюю иголку. Тогда у меня все петли будут одной длины. Это очень важно, чтобы не было некрасивых краев в цветах. Цветы. Все лепестки должны быть абсолютно одинаковые. По такому же способу вы делаете все лепесточки тюльпана. Обрезали лишнее. Последняя петелька. Сделали лепесток тюльпана. Все. 5 на 6. Прямоугольничек. Таких нужно 6 штук на один цветочек. Для того, чтобы связать Листик тюльпана у нас другой расчет идет. Листик тюльпана у нас представляет из себя треугольник высокий. Мы не можем связать квадратик, мы его не будем обрезать, мы свяжем треугольник. Основание треугольника 3 сантиметра. При перерасчете на мою петельную пробу у меня получается 9 петель. То есть 9 игл выставляю в переднее рабочее положение. Удобно мне способом, набираю зеленой ниточкой, потому что это все-таки листик. 9 петель. По моему расчету, для того, чтобы я провязала всю высоту листика, мне нужно провязать 58 рядов. Делаю убавки, Но убавки неравномерные, я их не начинаю делать с самого начала, начинаю делать убавки ближе к концу. То есть у меня 58 рядов. Первую убавку я буду делать на 30 ряду. То есть сейчас я провязываю 30 рядов, только после этого я делаю убавку. Первый ряд, закрепляю кончик, хвостик, провязываю 30 рядов. 2 и так далее до 30 провязала 30 рядов то есть первую убавку я делаю не в начале листика не у основания а ближе к середине где-то и убавку я делаю хитрую я беру многоигольный декер поскольку листик если я буду делать простые убавки будут иметь защипы и перекосы по краям мне это ни к чему лист должен быть красивый я делаю убавку декерную то есть я могу насаживать делать пересадку на, лист, на среднюю петельку, могу просто сдвигать небольшой участок, небольшое количество игл ближе к середине. Я буду все убавки делать на среднюю иглу. У меня 9 петель лист, поэтому я беру четырехугольный декер. То же самое. Надеваю. Я сделала убавку 2 петли. У меня получилось 7 игл. Следующую убавку я буду делать через 13 рядов на 43 третьем ряду. 43. Делаю то же самое, только декер беру. Уже трехугольный. Вот моя средняя игла. Буду пересаживать на нее. Можно делать простые убавки, как вам нравится. Но вот такая выглядит Просто интереснее, поскольку это все-таки цветы, они должны быть красивы со всех сторон. Хорошо видно, если будут вот такие заломы на листике, это не украсит ваши цветочки. Так, у меня уже 5 игл. Следующая убавка будет на 50 ряду. 50. То же самое. На самом деле такие пересадки удобнее делать, если язычок не с той стороны находится, а с этой так, у меня осталось 8 рядочков, которые я и провяжу на трех иголках. 51, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, так, мне больше не нужна нитка, я ее отрезаю. И просто соседние петли пересаживаю на среднюю. На одной игле я вязать, естественно, ничего не буду. Я просто закрываю, делаю такой струкончик. У меня получился совершенно замечательный, очень аккуратный листик с ровными, с ровными краешками. То есть у меня край ровный, все убавки сделаны в средней части листочка. Совершенно идеальный листик. Очень аккуратный. Вот таких надо, ну, смотря сколько вы будете. Если на каждый тюльпан по два лепесточка, смотрите, сколько вы сделаете у тюльпанов и листиков вам нужно. Главное брать зеленые и вязать таким вот способом. И э, стебель тюльпана. Берем три иголочки. Можно брать четыре, стебель будет толще. Но все зависит от того, из каких ниток вы все-таки вяжете. Три иглы. И на них вяжем стебель первый ряд можете на самом деле провязать очень длинный жгут и порезать его на части когда будете формировать уже цветы можете вязать отдельно жгуты на каждый тюльпан и начали вязать провязываем провязываем провязываем на самом деле вяжем гораздо больше я вам показываю просто кусочек вот такой вот мы связали тянем в разные стороны у нас получается совершенно ровный со всех сторон жгут вот этот вот жгут который у меня получается в итоге является замечательным совершенно замеч... является вот этот жгут который мы получаем в итоге является стеблем тюльпана он достаточно жесткий хорошо держит форму его уложить можно в любом направлении пришить вот так делается ножка тюльпана того как ткань сняли с вязальной машины, она имеет вот такой вид, который вообще невозможно с ним работать. То есть, в принципе, это, конечно, возможно, но на нем невозможно не рисовать, не делать какие-то метки. И поэтому я чуть-чуть припариваю. Припарить можно разными способами. Я могу отпарить, натянув на шаблон, а могу припарить так слегка, чтобы не растягивать, а только расправить. Вот эти волны, которые здесь получились в результате того, что на местах закрытия и открытия петель у нас всегда возникают вот такие заломы, которые мы э, в декоре используем для создания э, рулика. Вот. Так как нам сейчас рулик не нужен, то мы просто разглаживаем ряпочку, она превращается в квадратик сделать, писать в этот, э, прямоуголь, в этот квадрат круг, потому что подушка у нас будет круглой. Если бы она была прямоугольная, либо квадратная, мы бы этого не делали. Но э, мы немножко делаем более сложный вариант. И можно было, конечно, вывязать круг э, так, чтобы э, прямо на машине. Но это достаточно дольше. дольше и поэтому мы пойдем по пути э, разметки. Для этого я вырезала круг, подходящий сюда по диаметру. И теперь остается только его вставить в эти габариты и приколоть. Буду не, не обводить, а обошью ниточкой цветной, потому что может понадобиться как лицевая сторона, так и изнаночная. Я не хочу, чтобы были видны, потому что... Если потянуть, то узел будет сразу же все морщить. Так, если даже, кого мы подтянем, он выйдет из границ, где был э, как бы этого круга. Но я сделаю так, чтобы эти, э, пересекались, эти линии пересеклись, и тогда, в принципе, как бы будет неважно, э, где начало, где конец. Линии пересекутся, и круг как бы замкнется. Сейчас я просто делаю... Обметку вокруг очень рыхло, очень, очень свободно, чтобы не дай бог не стянуть эту линию. Вот просто прохожу по кругу. И получился круг. Смотрим, дерева не тянет нигде. Расправляем, чтобы он был свободен, потому что нам понадобится, чтобы было все очень свободненько. Все. Один кружок сделали. Теперь то же самое делаем с красным кругом. Красный круг у нас будет с противоположной стороны, но его тоже надо сейчас разметить, чтобы все уже было готово. После того, как на кругах сделана разметка и уже наметка четко ограничивает размер кружка, нужно ее вставить в пяльцы. Вот эту заготовку нужно вставить в пяльца. но если мы будем вставлять в пяльцы обычным способом, которым вставляется ткань, то наш, наш трикотаж очень сильно деформируется, потому что по-другому на него невозможно будет ничего нашить. И выдержать линии горизонтальными и вертикальными Трикотаж очень тяжело, нужно специальные разметки тогда делать и четко все выравнивать, там, по линейке мерить. Очень тяжело. Поэтому я применяю при шитье на трикотаже, вот даже здесь видно, что вот при отпаривании линия ушла. Вот она ушла. Вот. Поэтому я применяю способ такой, очень щадящий, который заключается в том, что мы используем дополнительное полотно, меньше, менее ценное, скажем так, по то есть То, что нам не нужно будет дома, то, что можно как бы, их в принципе выбросить, если э, там порвется или что-то с ним произойдет. Но я его использую для того, чтобы э, как бы продлить размер этого, этой трикотажной тряпочки и э, за вот эти э, вот это продолжение мы его как будем вставлять в пяльцы именно э, в принципе если бы у меня были перцы то можно было бы именно за вот эту ткань э, туда вставить и натянуть аналогично делаю с другой стороны и со всех четырех сторон сейчас закалываю делаю так чтобы видно было то есть почти в самый краешек чтобы мало ли если у меня по э, как бы, по эскизу надо будет э, чтобы цветок подходил прямо к самый, к самому краю я вот делаю, чтобы самый-самый вот краешек вот как бы перес, пере, перекрываю на один сантиметр только чтобы пришить. А способ пришивания здесь очень простой. Я делаю ручной шов на, через край. И он хорошо держит, потому что идет два прокола, а потом он еще и не дает ткани деформироваться. Иголку беру любой толщины. Нитку беру любого цвета просто-просто начинаю пришивать вот через край. Стараюсь прижимать пальцами к столу для того, чтобы не произошло деформации. То есть вот как вот оно у меня приковывает, вот так вот оно и должно пришиться. Не стягиваю, прошиваю ровно так, как есть. Аккуратно через край и так я прошиваю со всех четырех сторон для того чтобы бросовую ткань использовать для уже натяжения расправления трикотажа, этот способ применяется в вышивках например китайской, японской, корейской вышивки там где нужно использовать очень дорогой шелк который используется на самой вышивке, а к либо э, вот, там, где у нас происходит крепление само, самой вышивки к раме, к э, основе, к деревянной раме, оно делается из ткани более дешевой, первое, а второе более плотной, ту, которую можно тянуть, и именно за счет натяжения которой мы выравниваем уже саму картину, э, вышитую на шелке потому что если тянуть за саму шелковую вышивку, то от нее как бы, очень быстро ничего не останется. До момента ее распяливания вот, как бы на, на раме она не доживет. Потому что шелк, например, который используют в дорогостоящих плитных китайских вышивках, он настолько тонкий, что через него видно вот, как бы, пространство. То есть он может быть... Как, как туман. Если смотреть на него, он такой тонкий, что он прозрачный, как просто туман. Поэтому его в руках-то держать страшно, не то, что э, использовать для натяжения на раму. А вот такой способ он позволяет пришивать. Пришивается какое-то бросовое полотно, хлопок или тот же самый шелк. И за счет него, за счет натяжения его, причем натягивается на пяльце при вышивании, не таким способом, как мы привыкли, деревянные перца зажимаются двумя перца сверху, перцы снизу. А у них вышивка немножко по-другому происходит. В китайские мастерицы вышивают картины разного размера и иногда это бывают маленькие размером с круглое зеркальце диаметром там 15 сантиметров но иногда это бывают картины шириной метр полтора метра вот как где-то такие перцы взять чтобы можно было вышить и как бы, вот работать и поэтому там используются деревянные станки деревянные такие рамы на которые надевают вот эту шелковую картину но э, пришпиливают как бы, к самой раме э, лентами, не гвоздями, не, не каким-то способом не зажимают, а э, делают проколы в ткани, которая у нас бросовая, и за счет натяжения этих ниточек, ниточек выравнивают горизонт, горизонт и вертикаль у самой уже шелковой основы. После того, как с двух краев мы зашили к основе, Пришили уже к основе бросовую ткань, которой будем держать. Нужно сделать э, недостающие две стороны. Но здесь уже происходит то, что мы, накладывая ткань, будем заходить уже на ту часть, которая у нас пошита э, ткань. Поэтому здесь прошиваем так, как будто бы у нас вот это все является трикотажем. То есть прошиваем от начала и до самого конца вот здесь прошиваем Потому что еще хорошо бы вот здесь вот тоже прометать, чтобы не повело. Ткань должна быть выровнена, потому что иначе будет очень тяжело ее пришивать. Не в плане того, что иголку тяжело будет втыкать, а то, что будет не выдержан горизонтально-вертикальный составляющий. И после этого, когда рисунок будет отпущен, уже снят спялец, то ткань будет автоматически пытаться вернуться в то состояние, которое для нее естественно. То есть будет искать свои вертикали. Значит, вот начинаем с самого краюшка. И точно так же через край просто-просто зашиваем. После того, как... Прямоугольник квадратик зашит э, по всем сторонам по э, вбросовой вот, кронь. Нужно сделать основу, на которую мы будем его пришивать. То есть я использую не способ э, распяливания в пяльцах, а я придумала другой способ вот такой, когда на книжке книжка у меня является основой, к которой я прикрепляю уже свою, свою вышивку. Э, способ этот хорош тем, что вот. Беру, натягиваю. Способ хорош тем, что я могу возить сколько угодно иголки по этой книжке, книжке ничего не случится. То есть, э, если бы делать это на какой-то мягкой подложке, то достаточно проблематично было бы, потому что могли, могла иголка втыкаться в основу ни, ниже ли, расположенную и э, случайно пришиться. Вот когда мы делаем на на жесткой вот на такой подложке, то ничего этого не происходит. Натягиваю и прикалываю. Сильно тут можно не оставаться, потому что все равно, как только мы поднимем, часть разойдется. Но теперь закрываем с последней стороны. Вот здесь уже важно подтянуть так, чтобы нигде не, не провисала. Расправляем, чтобы нигде не провисала. Вот. Значит, здесь линия ровная, здесь линии ровные, здесь линия ровная. Все. Выровняли квадратик, он у нас... Кругольчик превратился в такой э, прямоугольник. Вот на этом поле мы теперь работаем. Лепестки, которые мы будем делать из вот этого трикотажа, они связаны по прямой. То есть это прямоугольники, которые э, очень просто вязать на машине, очень просто вязать руками. Может быть руками э, можно сразу же связать э, с закруглениями и как бы, это будет просто. Но когда вяжешь на машине, то для того, чтобы закругление сделать, нужно сделать расчет и как бы, выдержать эту форму. Но самое противное в том, что при вязании, что на машине, что руками, происходит момент, в том, в том месте, где происходит закрытие петель сбоку, там возникает вот эта некрасивая косичка, и она будет портить внешний вид вот этого лепестка, поэтому все равно придется каким-то образом выкручиваться, подворачивать его и стараться избавиться от этого вот, рубчика. И поэтому мы делаем очень простой способ. Мы вяжем прямоугольное полотно, делаем подгиб и формируем тот, а, ту форму лепестка, которая нам нужна. Будь то на изнанке, будь то на лице, без разницы. Вот я его, этот рубчик подогнула сначала с боков, теперь я его подгибаю сверху и прошиваю ниткой в тон Пряжи у меня получается вот, такое, вот такой овальный лепесток сверху. У тюльпанов очень разные по форме лепестки. Мы делаем такой усредненный тюльпан, в котором самое важное, что он должен быть объемным. Вот все остальное у тюльпана не важно. Поэтому вот один лепесточек сделали. Закрепляю ниточку. Перехожу к следующему. Мы будем делать с тремя лепестками, потому что два будут боковыми, а третий закрывает. На самом деле у тюльпана 6 лепестков, которые расположены э, в виде чашечки. Потом они закрываются, и э, между ними еще лепестки, которые герметизируют эту конструкцию. Такая интересная схема у, э, устроена у устройства этого цветка. Ну вот я со вторым поступаю аналогичным образом, точно так же. Зашиваю, делаю подгибчик, прячу грубый край внутрь и прошиваю. Так как у меня нитки использованы в том пряжи, абсолютно в том пряже, то э, этого здесь абсолютно не видно. Вот, вот получился такой лепесточек. Вот используя три таких лепестка, здесь сейчас начну уже э, пришивать их к подложки. тюльпан будет находиться здесь вот они у меня все три по э, радиусу расположены и я его пришиваю здесь вот у меня здесь я остановилась на нижней стороне я примерно на расстоянии палец от красного тюльпана просто через край приметываю Вперед назад и полкой пришиваю вот этот тюльпанчик. Но пришиваю его не до самого конца, а примерно сантиметра до, до конца не пришиваю. Вот он сантиметр здесь не пришиваю. Потому что мы его будем чуть-чуть э, под скосом заправлять. И чтобы не, не делать лишнюю работу, я его просто сейчас оставлю так, как есть. Мы его потом подправим, когда уже будем закрывать следующими лепестками. Второй лепесток мы пришиваем примерно на расстоянии пальца от этого так, чтобы он у нас не выходил за пределы круга вот круг у нас вот здесь мы примерно на расстоянии пальца пришиваем опять, не доходя сантиметра до края до окончания я тоже останавливаюсь и опять закрепляю ниточку. И теперь остается только третий лепесток. Просто прошиваю, чтобы закрепить. Теперь третий лепесток. Третий лепесток верхний. И он должен закрывать вот эти два лепестка, которые у нас боковые. Но перед тем, как их эм, закрыть, я их соединю вот здесь в, вершин, в вершинке, потому что иначе очень тяжело будет с ними работать. Вот закрепляю ниточку и соединяю два лепестка в одну точку. Вот то, что у нас был подгиб, он прячется внутрь, а здесь получается точка соединения двух лепесточков. Чтобы оно у меня не болталось, я прохожу вниз и пришиваю к подложке, то есть сначала их соединяю между собой, Дохожу до подложки и в том месте, где мне это кажется уже достаточным, я пришиваю подложки. На самом деле э с той стороны должен идти еще один лепесток, еще не один лепесток, но мы делаем все-таки упрощенную такую формулу, поэтому вот я пришиваюсь уже и сильно не будем заморачиваться на этом. Мы не ставим задачу соблюсти все анатомические пропорции этого цветка. Но вот эм, третий лепесток мы уже начинаем пришивать как, как должно быть. То есть в то место, где сошлись два этих лепесточка, я пришиваю третий, за вершиночку. Подхватили. И точно так же, как я пришивала, вот начиная, обхожу, э, обхожу по краю, подшиваю не по самому краю, а примерно по 1 треть от края подшиваю этот цветок. причем подшиваю? Чтобы он не плоско лежал, а чтобы видно было, что он пришит. То есть прохожу где-то не по самому-самому краю, а чуть-чуть дальше и стараюсь так, чтобы он не сильно плотно лежал, чтобы все-таки видно было, что это ну, как бы наложен цветок. Вот. Что в изнаночной стороне, что в лицевой. Вот эти полоски, они настолько мягкие, настолько они эластичны, что они просто вот скрывают все швы, и даже, даже если я их пытаюсь показать, что у меня здесь есть шов, они маскируются, они вот как бы объединяются так, что и не поймешь, где же это у нас все соединено. Поэтому четко показать форму цветочка, не, не всегда получается. Закрепляюсь и перехожу на другую сторону. На другой стороне мы поступаем абсолютно аналогично. И пойду я со стороны, опять же, вершинки. Подцепляю вершинку. Подцепляю уже теперь. Дальнюю сторону цветочка. И по вершинке прохожу, подцепляю на расстоянии примерно 1 1,3 от цветка. Мелкими такими стежками. накрываем и подшиваю прямо вот сверху, чтобы можно было все-таки увидеть, что это наклад цветок, что он не полностью вывязан одним движением. Вот получился цветочек. До самого края я не дохожу. Следующий этап – это набить этот кармашек холофайбером. Лафайбер это такой замечательный наполнитель, который невероятно упругий. Он держит форму, можно по нему прыгать, можно бросаться, можно все что угодно делать. Он возвращает форму в исходное положение. И поэтому я внутрь вложила, и теперь мне нужно соединить Два, два нижних лепестка между собой, просто чтобы закрыть. Вот я их просто беру и один к другому подтягиваю. Закрываем этот холофайбер внутри и дальше тем лепестком, который у нас э верхний, мы Закрываем вот эту конструкцию, которая вот здесь вот осталась вот эту часть, которая здесь осталась как бы такой неопрятной. Чуть-чуть подгибаем лепесток с одной стороны, чуть-чуть подгибаем лепесток с другой стороны, формирую такой конус. Я закрываю этот, этот, это основание вот закрываю этим лепесточком. Точно так же, как это я делаю. Вот я Начинаю с вершинки, потому что у меня ниточка здесь осталась. Прячу шов грубый внутрь, подцепляю подложку и теперь вот над швом, который у нас дает закрытие вязания, я просто прохожу над ним и прицепляю его к подложке к нашей подушки. как здесь подшито здесь остается сбоку небольшой такой переход где мы подогнули нижний лепесток внутрь и я этот этот вот дефект зашиваю тем что накладываю лепесток и получается у меня как бы такая закрытая абсолютно закрытая ровная конструкция можно конечно было бы этот цветочек сделать не в момент пришивания а до этого как бы держа в руках соединяя там каким-то образом его формируя Сначала шить, потом пришить. Ну вот я делаю это таким способом. Кому-то, может быть, он не понравится. Кто-то может скажет что это примитивно и ненаучно, как некоторые называют. Но он есть, я им пользуюсь, и я могу им поделиться. Может быть, кому-то этот способ тоже понравится из-за его скорости. Потому что для подушки он идеально-идеально подходит. С этой стороны я точно так же прошиваю, формирую, формирую боковой шов, такой аккуратный. Все, все, все, что у меня некрасивое, я все прячу внутрь, применяя потайные швы. Прошиваю сверху. причем плохим э, однотонные нитки, что на них ничего не видно? Но чем они хороши? Опять же тем, что на них ничего не видно. Но чтобы я тут не нашила, все будет не видно, потому что все будет аккуратно спрятано внутрь. Вот, осталось только закрепиться на подушечке. И все, тюльпанчик готов. Теперь здесь остается только уже пришить сам стебель. тюрпан готов вывожу нитку в середину чтобы спрятать и все тюльпан готов после того как цветочки сформированы и пришиты нужно уже приступать к тому чтобы посадить их на стебелек и стебелек у нас связан в виде длинного жгута этот жгут и будет у нас являться такой ножкой, которой мы будем его прикреплять. У него у этого жгутика достаточно хорошая пяточка, и я его пришиваю к основанию цветка. Пришиваю так, чтобы не было видно места вот этого пришивания, как бы простегиваю несколько раз в направлении, в направлении туда, где будет у меня лежать этот лепесток. И дальше просто по этому стеблю я прохожу и пришиваю. Вот здесь. Если внимательно присмотреться, то видно, что это как раз вот эти три петли, вот они, если их прогладить, то получится вот такая полоска. Но мы по этой полоске пройдемся и э, пришьем лепесток. И после того, как мы пройдемся, эта полосочка закроется, и цветочек, и ножка станет опять такой вот похожей на э, шнур. Я прохожу. Живое, и она следом за мной как бы закрывается, как... как на молнии. Вот. А стебель у нас будет выходить примерно вот так. Я его закреплю, чтобы не ошибиться. этого стебля должно хватить на три цветочка это мы все сделаем теперь остается, э, обработать листья листья которые у нас точно также сюда входят в комплект вот э, с листиками можно поступить очень по-разному их можно отпарить их можно не отпаривая пришить э, по одной стороне, потом расправить, пришить по другой стороне. То есть вариантов может быть множество. Мы сделаем, мы не будем отпаривать, мы сделаем так, как это происходит в природе. Вот стебель идет, из стебля, точнее лист идет, из листа выглядывает стебель. Вот, например, один вот так положим. Третий лист аналогично. Причем можно сделать так, чтобы листики, например, находили на цветочке, закрывали как-то вот, как бы они не обязательно должны плоско лежать. Вот один мы сделаем, чтобы он у нас вот вот. начнем с именно с того листа который таким образом у нас лежит То есть берем лепесток и по одному из краев я его начинаю просто подшивать просто прохожу вдоль лепестка по одному из краешков Точно так же, как обычно, вперед-назад и колкой. Листик стараюсь не деформировать, не растягивать, не наоборот, не сжимать, потому что он должен все-таки быть у нас таким достаточно э, упругим и э, прямым. То есть он не должен мешочком быть. Поэтому я его не, не сжимаю не, и в то же время не, не растягиваю, чтобы он не тянул у меня ткань вот мы так вот это делаем и в какой то момент я понимаю что мне уже надо его положить на цветок но мне совсем не хочется чтобы он у меня изгибался вот так по форме цветка я хочу чтобы он у меня лежал вот так и поэтому я беру и часть пути прохожу по самому цветку после того как у меня я уже попала на там, где у меня цветок соприкасается с тюльпаном. Я вот это все беру и прохожу по этой стороне. Вот я прохожу по этой стороне и закрепляю цветочек, чтобы он у меня держался на тюльпане все-таки. Потом прохожу в обратную сторону. Стараюсь цветок уже перевернуть, лепесток перевернуть потому что он у меня с одной стороны уже пришился, переворачиваю и вот так, в эту сторону, и начинаю пришивать уже по этой стороне, как бы закрепляю и в то же время показываю ему, как он у меня должен лежать. Вот, я прохожу уже по лепестку, все, цветочку у меня лежит, кстати, вот кончики тюльпанов, э, листьев тюльпанов, я обработала лаком. На самом деле вот э, в этом случае, может быть, этого делать не стоило, потому что здесь получилась достаточно такая жесткая конструкция, э, она может царапать. Поэтому кончики можно было бы аккуратно взять и зашить цветной ниткой, для того, чтобы, как бы так как на них нитка уже была э, ну, своя, я ее обрезала можно было ее оставить и использовать для того чтобы зашить этот кончик то есть вот на таких острых уголках которые и должны быть острыми может быть не стоит делать вот такие вещи закрывать их лаком потому что они становятся очень острыми дальше выходим на то место где мы будем соприкасать лепесток дальше выходим на то место, где мы будем соприкасать наш лепесток уже обратно с, с подушкой. Вот это вот это место примерно. И я прохожу опять же по краешку, расправляю лепесток, расправляю, он у меня должен быть вот такой плоский, остренький. Я его натягиваю и расправляю и он меня принял такую конусовидную форму. Делаю просто через край это будет не видно. Зеленые нитки, зеленый... зеленый лепесток будет не видно. Закрепляю. И прячу ниточку внутрь подушку. Следующий лепесток, он должен быть э, повернут так, чтобы чуть-чуть закрывал вот этот лепесток, который у нас был э, первым. Э, как бы по конструкции он так сделан, чтобы э, все время следующие лепестки они закрывали предыдущий. С одной стороны, он у меня будет закрывать этот лепесток, этот, этот, этот, этот степелечек, с другой стороны, он должен у меня находить на предыдущий цветок. Поэтому я сейчас. Прохожу по контуру, как, как он у меня должен вот идти. Если он у меня попадет на сиреневый цветок, то как вот он тоже у меня попадет таким же образом. Точно таким же образом. Вот у курпана листья острые, и поэтому сильно изгибы давать не стоит, а вот э, как бы придать направленность такую полет, это это самое самое для тюбпана то. Вот я дохожу, дальше уже надо наверное пускать по воздуху, потому что иначе получится, что он как бы, будет очень плоско лежать. Вот я запускаю по стене уже, дохожу до того места, где он у меня соприкасается, и подшиваю уже по самому цветочку вот здесь. Здесь опять получился достаточно такой очень лаковый кончик. Я его обрежу и вот эти петельки подхвачу на иголку, потому что получается не очень, не очень хорошо. Подтягиваем. Дальше уже нужно его повернуть к себе, развернуть, чтобы можно было сделать уже закрытым этот закрытый лепесток. и идем в обратную сторону пришиваю к тюльпану головки тюльпана чтобы он у меня закрылся и дальше иду уже по в обратную сторону до тех пор пока он у меня не должен соприкоснуться с, с подложкой подушки вот. где-то в этом месте у меня должен соприкоснуться после этого просто иду по краю, расправляю лепесток, делаю его таким вот, причем натягиваю, чтобы он мне закрыл вот этот стебель от предыдущего тюльпана. На самом деле это не обязательно, но он просто будет красивее смотреться. кажется, что нужно что-то еще сделать, то, например, можно сделать меленькие цветочки мимозы. Если у нас, например, это какой-то э, на 8 марта букетик, э, можно сделать сюда мимозу. Можно сделать цветочки яблони, если это у нас какой-то композиции, например, к 9 мая, либо еще как-то вот э, в, этом, в этом ключе. Вот, например, у меня есть цветочки связанные в виде цветов яблоньки можно например цветами яблони но мне кажется что яблони здесь уже будет избыточные несколько шариков мимозы вполне можно попробовать для того чтобы сделать мимозу берем матушечку вот такую матушечку я ее обматываю и несколько раз простегиваю э, в, в, в середине после того, после того, как ее простегали она превращается в такой маленький помпончик и ее остается только в виде помпончика и пришить На всякий случай еще раз Несколько раз так простегиваю, чтобы он не разваливался, чтобы он формочку держал. И теперь можно эти, эти, этими помпонами э, по полю накидать несколько таких помпонов, э, сделать ну, как бы изображение мимозии. Вот сделаем с разных сторон, потому что в середине у нас будет все-таки бисер. Делаем здесь вот. Все, закрепляемся, выходим, вырезаем. Ну, в общем, вот таких вот м -м, матушечек можно сделать много и накидать в те места, которые, кажется, что они требуют именно вот такого декора после того как закончен первоначальный декор можно перейти к тому что дополнить композицию бисером либо бусинками вот я набросала немножко бисера сюда и получается у меня получился такой вариант на самом деле можно Применять любые удобные вам бусинки, либо бисер. Мне показалось, что вот у меня стеклянный бисер есть чешский, с голубой, с э, желтым отливом. Он всегда очень хорошо подойдет, он здесь будет как бы, более-менее весело смотреться. Можно было желтый, но как бы желтым уже так будет перебор. Поэтому черный будет слишком мрачновато, белый, на мой взгляд, будет не то, не все. И теперь мы начинаем пришивать этот бисер и для этого я использую мононить. Мононить э, у меня 0,12 миллиметра но на самом деле для того чтобы пришивать э, этот бисер можно было нить и потолще, потому что это очень толстые такие бусинки, э, мне кажется здесь совсем мелкие будут не очень хорошо, поэтому вот я внедряюсь в подушку, закрепляю здесь, потому что мононить обладает невероятным скольжением, и закрепить ее очень тяжело, поэтому я прохожу несколько раз в одну сторону, в другую сторону, закрепляюсь, узелки на нее не действуют, на нее действует многократное прохождение по одному и тому же месту и закрепление. Вот. Бусинки Беру, надеваю бусинку, приставляю ее к тому месту, где она должна быть, и закрепляю еще раз, вхожу в бусинку и нитку отпускаю. Все, она легла. Дальше делаю прокол возле бусины, делаю несколько шагов по направлению к тому месту, где мне нужно, надеваю следующую бусинку, опять ее закрепляю. Я люблю. Бусинки продевать по два раза. В этом случае они держатся значительно лучше, чем если их один раз и двигаться дальше. Потому что в этом случае даже потянув за одну бусинку, мы не вытаскиваем нитку. Идет очень сильное сопротивление и ничего не происходит. Если надевать нитку один раз и переходить к следующей, то случайно зацепившись за бусину, мы можем вытащить всю нитку. То есть она может быть и не порвется, но достаточно некрасиво будет это выглядеть. Поэтому я использую вот такой метод. Причем, так как у нас здесь не на пяльцах, то мне приходится ниточку вот поддерживать. Вот я ниточку поддерживаю. Бусинку надела, и я вижу место, куда нужно пришить. Потому что нитка настолько прозрачная, что так вот ее просто даже не разглядеть. Вот у меня с той стороны есть место, где бусинка. Я ее тоже. Здесь тут пришьем. После того, как позиция создана, когда все пришито, то стоит задача уже с подложки и перейти к следующему этапу уже формирование самой подушки. То есть до этого мы делали просто узор, декор на этой подушке. И теперь мы будем уже сшивать вверх-вниз, соединять их и набивать наполнителем. Вот. Державки уже сослужили свою слуху. могли <связываем> нам, чтобы были горизонтальные линии и вертикальные линии в том состоянии, в котором мы их запланировали, и поэтому теперь мы просто начинаем выдергивать ниточки, для этого я кое-где подрезаю, а кое-где буду тащить уже сразу, по одной нитке не выщипываю, сейчас сделаю, так, чтобы можно было их оптом. Теперь нужно по контуру, который у нас здесь изначально был наведен, и за пределы которые мы не выходили ни в вышивке, ни в объемной аппликации, теперь сюда нужно пришить. Эта полосочка, она примерно имеет э, длины от этого этой подушки специально это рассчитывалось так и поэтому она должна совпадать вот если она не ляжет мы ее чуть-чуть присоберем сейчас пока ее чуть-чуть чуть-чуть не, не, не, не жесткой не, не натягиваю не присбориваю но и не натягиваю я буду пришивать розовой ниточкой но сначала я зашью вот здесь полоску, потому что чтобы она мне уже не мешала и не отвлекала. Полосочку буду зашивать очень просто. Совмещаю синим с синим, розовым с розовым. И швом вперед-назад я это все зашиваю. Чтобы зашивать надо прочно, чтобы а, не было видно. Какой ниткой зашили. То есть, если зашить очень, очень плотно, то будет непонятно, какой ниткой зашили. И даже при большой нагрузке этот шов не разойдется. В одну сторону в другую сторону максимально закрепляем дальше берем роз нитку будем ею сшивать очень удобно работает. И теперь я иду по самому краю, прошиваю вперед-назад иголкой, так чтобы попасть в белую наметку, которая была у меня ориентиром для ограничения круга. И Иду, аккуратненько пришиваю так, чтобы кайма, которая у нас образовалась при открытии-закрытии петель, вот эта кайма, она совпадала с белой наметкой. Я ее накладываю и аккуратно пришиваю. Пришиваю аккуратно, но плотно, потому что если сделать это не плотно, то при набивке подушки будут видны нити сшивания и это не очень красивое такое зрелище получается. После того, как подшита боковушка, и она у нас является вот такой ограничительной полосочкой между голубым и розовым, надо пришить уже вторую часть, которая будет у нас розовая, и это как бы донышко подушки, которая без, без узора. Здесь сложность есть в том, что рисунок получился объемным, и поэтому наложить гладко, ровно не получится. И поэтому Ориентируемся на свое мироощущение и точно так же я беру, подкалываю, совмещаю вот эту нитку, которая наметка здесь идет, по которой у нас круг промета, совмещаю с верхним краем того, что у меня в полоске навязано, пришиваю и таким образом прохожу по всему кругу, соединяю вот эти части, наметываю их, а потом буду пришивать. Тут как вот никак не сделать по-другому нет никаких таких вот рецептов как это совместить вот только только на свои ощущения только на то как ляжет рука потому что сверится правильно ли я иду или нет после того как обшили по контуру и один край и второй край, остался вот маленький кусочек незашитый, через который мы будем производить выворачивание. Выворачивать нужно аккуратно и есть несколько способов, когда либо выворачивается край, который толстый, либо выворачивается край, который тонкий. Вот мне больше нравится выворачивать тонкий край, его проще выпихнуть в это маленькое отверстие и вот я так и сделала. И теперь... Остается эту подушку просто набить тем, что есть под рукой или тем, что закуплено специально для этого. У меня для этих целей закуплен подушка. Я из этой подушки использую холофайбер, который засовываю туда внутрь. Холофайбер это замечательное изобретение, которое такими, видимо, это на производстве вот так вот скручивают, для того, чтобы дать ему э, упругость. И после того, как его расправляют, оно действительно невероятно упругое, это волокно. Ну, вот когда встречаются такие волокна э, с химической заивкой не расправленные, но в основном идет вот, э, вот такой наполнитель, уже достаточно весь распушенный. И когда его засовываешь внутрь, то он помогает подушке держать форму. В отличие от пировых, либо гречишных, либо опилочных, либо там какие еще бывают из лузги, он не скатывается, то есть его можно стирать в машине и он продолжает оставаться таким вот пышным, каким он и был. Вот теперь осталось зашить этот край и край и тесьмку вот он на. Для этого я тесьму иду около самого края, цепляю и опять же, около нитки, которая у меня является ограничителем, тоже цепляю. И таким образом у меня все, вся изнанка, она уходит внутрь, потому что я ее туда пальцем подправляю. То есть я не через края зашиваю, а как бы вот по тайным швом заправляю туда все что, все, что у меня вот здесь вот не зашитым оказалось. Это очень быстрый способ подшивы, очень аккуратный. То есть сантиметр в одной стороне захватили, сантиметр в другой стороне захватили. Они между собой соединяются, нитки и левая сторона уходит внутрь, а здесь на поверхности остается чистенький, ровный, ровненький краешек. Ориентируюсь на наметку с одной стороны и на бортик, оставленный при закрывании нити с другой стороны. Остался один сантиметр. Заправляю туда. И все. Остается чуть-чуть потянуть, затянуть. Зашиты. Получилась подушка похожая такая на м, толстый сэндвич, и чтобы придать ей форму подушки, я буду использовать прием, который применяется в. раньше применялся, сейчас такие двери не делают, дверях, которые обивали дермантином. или сейчас как бы сказали искусственной кожей. Это способ, когда в серединку Вверха и в серединку и низа вставлялась пуговичка, и они соединялись э, на тонкой нитке. Получался, получается такой вот э, как бы пончик. Я буду делать э, сверху кнопочку зеленого цвета, а снизу я буду делать кнопочку красного цвета, чтобы как-то оживить эту мрачную поверхность. И чтобы это сделать, беру ниточку, накладываю серединку э, полоскутик и начинаю его по диагонали зашивать две диагональные в эту сторону потом две диагональные в эту сторону получился вот такой вот кулечек я его еще раз многократно зашиваю с разных сторон чтобы сделать ровненькую кругленькую натянутую такую пуговичку вот кубничка получилась. Сейчас я просто закреплю и отложу. И делаем краску. Накладываю на изнанку, потому как у меня вся подушка лицевой увязкой связана. И беру противоположные кончики соединяю их, стягиваю, беру следующие противоположные кончики, стягиваю, и вот так по диагонали я соединяю противоположные концы, стягиваю максимально, и за счет вот этого натяжения пуговочка вся будет выровнена и получится очень красивый Гладенький, абсолютно ровненький кружочек, который можно использовать именно для того, чтобы пришить серединку. Ну, сам будет по себе э, украшением. Вот смотрим, где у нас середина. Вот, то, что я вижу, середина здесь. Смотрим, где серединка здесь. Серединка примерно вот в этом месте. Вот я там приложила кружок. И здесь прикладываю кружок. натягиваю на ту величину, которая мне нужна. А, в первый раз, когда это делаешь, то может не получиться, поэтому здесь важно закрепиться, ну а дальше мы будем уже подтягивать ту длину до, той, э до того размера, который нам нужно. Поэтому сейчас вот уже начинаем, вот так вот втыкаю, вывожу и начинаем уже утягивать опять же размер до того состояния, которое нам нужен. И подшиваем пуговичку так, чтобы она со всех сторон равномерно впечаталась вот в подушку. Потому что если в одном месте прикрепить, то она будет болтаться. Таким способом мы ее припечатываем уже намертво. Она будет сама являться как элемент этого декора. Здесь вот у меня видно, что Нужно затянуть, потому что половочка не, не сильно держится. Смотрим, здесь ничего не торчит, здесь ничего не торчит. Вот такая получилась подушка. Примерно 4 часа нужно было на ее производство. Здесь остались вот нитки. Эти нитки сейчас я вытащу. Подушка получилась маленькая, декоративная, потому что на ней удобнее было показывать. А вы можете связать ту подушку того размера, который вам будет нужно. Технология ее производства будет абсолютно такая же. Как видите, связать и собрать эту подушку совсем не сложно. Было бы желание и время. Поэтому, если нравится, заходите на наш сайт, подписывайтесь на наши уроки. С вами были Светлана Амельян и Наталья Некрасова. А также посмотрите, какие еще можно сделать подушки в технике объемной аппликации.